Национализация все-таки будет. Гигантский отток людей. Тревожно все это. Доллары туда там, значит, менял, там и в тюрягу. Что делать с деньгами? Ты под матрасом что-то сложил, потом приходишь, а там уже что то нет ничего, да? Все это мертвому при парке. Единственное, к чему мы сейчас должны готовиться, это ко всему. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Доллар, храним под подушкой, меняем доллары в телеграм-канале. Национализация, скорее всего, все-таки будет. В общем, самые главные новости, которые изменят твою жизнь навсегда. Поехали. Итак, национализация. Предприятия, ушедших из России компаний, могут подвергнуть ускоренному банкротству. Процедура может занять от трех до шести месяцев, заявил министр финансов Антон Силуанов. Роспотребнадзор будет анализировать жалобы потребителей, пострадавших из-за ухода иностранных компаний для формирования групповых исков. В общем, механизм найден. Групповые иски потребителей, которые лишились необходимых товаров, из-за которых страдают потребители, так вот эти потребители будут находить юристов, адвокатов и коллективные иски давать вот к этим производителям. На основании этих исков суды быстренько рассматривают и чики-пики предприятие обанкрачивается. От трех до 6 месяцев. В общем, механизм найден, поэтому, скорее всего, национализация все-таки будет. Что здесь сказать? Бизнес отчаянно ищет выход из ситуации, на бизнес давит огромное социальное давление на бизнес. Что делать бизнесу, непонятно. Однако появляются первые ласточки, например, табачная компания Imperial Brands передаст бизнес российской компании. Видите, она решила воспользоваться возможностью значит, передать в управление и не доводить до банкротства. На самом деле, знаете, ну, вроде тут некоторые скажут, что ну вот, хорошо, сейчас отберем бизнес. Еще раз повторяю, семнадцатый год мы уже проходили. И любая экспроприация собственности приводит потом, ну, в общем-то, к потерям, там, технологических цепочек и так далее. Ничего там хорошего нет поддерживаю все эти вещи исключительно по местам, где нужно стратегическую какую-то безопасность России иметь, там, не знаю, водоводы еще раз, какие-то вещи, связанные с безопасностью для людей и так далее. Но вот про Макдональдс особо скажу, не надо национализировать Макдональдс. Вот, например, там, Васильчаки есть прекрасные рестораторы и еще там ребята. Ну вы знаете, в России огромное количество людей, которые создадут прекрасные рестораны. Мишельяновского уровня, там, быстрые эти закусочные, любые. Я надеюсь, до этого не дойдет, я надеюсь, что западные компании все-таки решат передать управление российским компаниям, чтобы потом по-тихому вернуться, когда все уляжется. Я очень надеюсь. Владимир Путин подписал указ о переводе самолетов иностранного производства в российский реестр. Хм. Возможно, это означает фактическую экспроприацию. Логика правительства понятна большинство авиапарка сейчас в России зарегистрировано где-то за рубежом. По идее его надо сейчас вот вернуть туда, а на чем мы тогда летать будем, поэтому правительство приняло решение все-таки оставить этот авиапарк в России, чтобы было на чем летать. Но также понятны и последствия. Штрафы, иски с последующим изъятием, значит, размера этих активов из российских резервов. То есть эскалация, как вы видите, идет, взаимные претензии нарастают, и наиболее сильно, конечно, эти штуки бьют сейчас по России. Я не знаю, как они бьют по Западу, да, но по России они очень серьезно бьют, я вижу, как влияет это все на людей, я вижу. И особенно говоря, на состояние людей, когда люди утрачивают перспективу, утрачивают. Раньше была перспектива, рост доходов что-то там, что там, да, там социальные лифты какие-то, а сейчас перспектива утрачена, то есть люди в прострации. И вот эти вот все вот вещи, они приводят к тому, что как будто бы наш мир из мира, который был раньше земной шарой планета, превращается в мир, который расположен на одной-шестой суши. Жизненное пространство россиян сужается. Да, и это не может людей вдохновлять, не может радовать. И даже при наличии самолетов, куда мы сможем полететь, только куда-нибудь в вечную мерзлоту, во льды и так далее. Ну, в общем, тревожно все это. Тревожно. Итак, большая радость для бизнеса. Друзья мои, по словам вице-премьера Григоренко, благодаря механизму регулярной гильотины, ну это когда люди собираются и смотрят, какие законы бы им отменить, да, и отменяют часть законов. отменили 143 тысячи неактуальных требований для бизнеса. Работа нами завершена и сделана, и в результате этой работы мы проинвентаризировали все существующие обязательные требования, а их 318 тысяч штук в Российской Федерации в результате гильотины более 143 тысяч значит, обязательных требований было отменено, как неактуальные, избыточные или уже потерявшие свою необходимость и состоятельность. В общем, короче, ребят, все отлично. Одна незадача. Осталось 170 тысяч требований, их-то когда отменят? Если серьезно, сейчас правительство просто очень быстро работает. Если всего за неделю отменили 143 тысячи, то на отмену оставшихся 175 тысяч уйдет не более десяти дней. Я очень на это рассчитываю. А что там с валютой сейчас? Поехали. Коммерсант пишет, в российских соцсетях появился теневой валютный рынок. Десятки каналов, групп, ботов, предлагающих обмен валюту и так далее появились в каждом городе, в каждом районе. Вот пишет Коммерсант. А вы знаете, как было в Советском Союзе? Там тоже был теневой рынок и была уголовная ответственность за валютные махинации. Если ты там что-то вот, то самое, вот доллары туда там, значит, менял, тебя там и в тюрягу. И, кстати, очень многие люди сидели за валютные махинации. Вот и все. Я не знаю, сейчас, кстати, есть валютные за валютные махинации это ответственность? Что тут у нас? сейчас готовится вопрос об ужесточении наказания за, для граждан за продажу, покупки валюты на черном рынке. Это может быть вопрос поднят в ближайшее время, сообщает нам сенатор Ольга Кавитиди. Она утверждает, что уже есть ответственность 75-100 процентов от суммы операций. Но та же Ольга говорит о том, что действия, незаконные действия по обмену валюты будут классифицироваться как незаконное предпринимательство. А у этих статей есть ответственность вплоть до уголовки. Поэтому, ребят, будьте, пожалуйста, предельно осторожны, если вы что-то там меняете туда-сюда, обязательно посмотрите. Если это незаконная операция, то, пожалуйста, не делайте этого. У людей сейчас очень сильный запрос, как сохранить, что, что осталось, да, под матрасом где-то и все. Вот одна новость, которую я хочу обязательно указать. Банки зафиксировали резкий рост спроса россиян на сейфовые ячейки есть три причины, почему это все происходит. Первое — люди боятся оставлять на счетах деньги. <смех> вот раньше были доллары на счетах, да, можно было снять доллары, а сейчас нет, вот 10 тысяч можешь снять, а больше нет, поэтому <смех> <смех> все, да? да. Люди боятся, что у них украдут, ну потому что вот Текущие времена, ну что, кражи вырастает, да? Поэтому, если ты под матрасом что-то сложил, то потом приходишь, а там уже что-то нет ничего, да. Вот. Ну и третье, третье, самое главное, да, есть что складывать. Пока есть что складывать. И это, в общем-то, части радует. Кстати, если у вас есть что складывать, напишите мне в комментариях. А если у вас нет чего складывать, тоже напишите. Я хочу понять, вот кто меня смотрит, у вас есть что складывать? Вы вообще арендовали сейф у ячейки? рост цен. Итак, кондитерские изделия в России сильно подорожают, в среднем цены поднимутся на 25 процентов, сообщают СМИ. Хм. Причем указывается, что российские товары могут подорожать сильнее, чем зарубежные. Вот с какого хрена, я вообще не знаю, да? Я напомню, аналитики финам прогнозируют 20 процентов инфляции только в марте, поэтому рост цен точно будет и вот это вот беготня, гречку купить, кондитерские изделия или что-то. Ну, ребят, я сразу скажу, все это мертвому при парке. Сейчас все, у кого есть деньги, постоянно мне задают вопрос, Игорь, что делать с деньгами? Там, у кого-то 50 тысяч есть, у кого-то мне парень тот написал там, у меня 15 тысяч рублей есть. Ну вот, неважно, 15 тысяч, 50, 100 тысяч, 300 тысяч, миллион, неважно, у всех вопрос, что сделать с деньгами, чтобы ну вот инфляции или что там, не съел их. Что бы ты ни сделал сейчас, не вложил бы никуда, но максимальная индексация этого составит несколько десятков процентов. Все. Если ты купишь печенье на это, ну ты что, потом их жрать будешь потом? Сколько лет? Во-первых, ты двойную норму будешь жрать и так далее, не делай это. Смотри, все деньги, которые у тебя есть, например, 200-300 тысяч, сейчас уместно вложить в себя свое здоровье, свое образование, то есть поддержи свое здоровье, чтобы ты чувствовал себя хорошо, раз, обязательно сделай это первым шагом, и второе, вложи в свое образование навыки, чтобы получить более высокооплачиваемую работу. Смотри, какая калькуляция. Если ты получил компетенцию, которая дает тебе возможность получить работу на 30 тысяч более высокооплачиваемую, всего 30 тысяч, может быть 50, то за год это дает тебе, умножай, 50 тысяч умножай на 12, это дает тебе 600 тысяч прибавки, 600 тысяч дополнительных гребаных денег, и это наилучший аргумент, чтобы вложить в свое образование. Не надо гречку, не надо. Итак, три простых рекомендации. Куда вложить деньги? Первое, оставь резерв на непредвиденный случай, второе, жизненные, в здоровье, в тонус, ну, чтобы ты чувствовал себя физически хорошо, и в повышении квалификации, компетенции, чтобы получить прибавку по зарплате 30-50 тысяч. Все. И теперь ловите лайфхак. Все айтишники сейчас разъехались, по всему миру уехали, все. Ту-ту. Просекаете, какую профессию сейчас можно получить? Рынок недвижимости. Количество объявлений о сдаче квартир в Москве выросло на 41 процент. По информации ЦИАН, число сделок со вторичкой в Москве достигло с февраля максимум за 8 лет. Так, ребят, то есть на рынке недвижимости обновление. Значит, очень много людей хотят сдать квартиру, ну, сдать, видимо, получить дополнительные доходы и так далее, но роста спроса не наблюдается, поэтому грядет, наверное, либо стагнация цен на аренду, либо даже падение. Каковы причины происходящих изменений на рынке недвижимости? Отток. Ребята, гигантский отток людей. Иностранцы разъехались из России, вернулись к себе в их родные пенаты. Раз. Люди, которые из регионов приезжали в Москве и жили, тоже уехали там обратно в регионы и так далее. Смотрите, как все быстро меняется. Вот недавно еще говорили, что очень стабильный бизнес — это купить три квартиры в Москве, сдавать их в аренду, а самому там ездить, путешествовать, жить на Кипре или где-то, да. Видите, как все быстро меняется? Наверное, этому бизнесу сейчас Ну, в общем-то, я никогда не любил таких бизнесменов, таких. Они иногда приходили, говорю, вот я бизнесмен, сдаю квартиры, я говорю, какой вот ты бизнесмен? Рантье ты Все. Поэтому сейчас у рантье, конечно, сложные времена, но ничего. Я думаю, сейчас многие рантье, кто раньше этим промышлял, могут в конце концов тоже овладеть новыми профессиями, стать антишниками и так далее, Поэтому, ребят, не расстраивайтесь, не сидите на жопе ровно, между, еще раз говорю, между диваном и жопой доллар не летает, рубль не летает, все. Я... Меняем поговорку на между диваном и жопой рубль не летает. Поправляйте меня, если я путаюсь. А еще уголовные ответственности не ввели за упоминание доллара. Эмбарго ограничения, товарные ограничения и так далее. Итак, правительство России приняло решение о временном запрете на экспорт зерновых в государстве Евразийского экономического союза и тростникового сахара сырца в третьи страны. В общем, ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару до 31 августа. Ну, что здесь говорить? Ну, давайте сперва про людей начну. Вот конкретно, да, я вот ходил в магазин купить сахар, мне не продали больше пяти килограмм сказали 5 килограмм это вот максимум мне потребовалось больше пяти килограмм спросите у меня догадываюсь да ну готовлюсь к этой к ягоды ну, варенье хочу сделать поэтому закупал. не поверили Ха! да у меня полный подвал уже сахара я просто уже в 10 магазинов хожу и в каждом по 5 килограмм взял поэтому напиши мне сейчас, если у тебя были трудности купить сахар, я-то уже набрал, но если ты не можешь сахар купить, напиши мне в комментарии, пусть все знают, что сложности купить что-то есть в России. Смотрите, это про рядового потребителя, ну вот решил он там варенье наварить, бля, что нет сахара. Бля. А что вот с производителями, ну, с бизнесменами? А там такая ситуация, кто-то вот собирался продать партию там зерна или сахара, а вот все, невозможно он собирался, он контракт подписал. Производители очень страдают в период эмбарго, очень, цепочки рушатся. Времени для того, чтобы создать новые цепочки, нужно, ну, слишком много времени. Некоторые производители обанкротятся. Поэтому, на самом деле, вот ну, такая ситуация, поэтому напишите мне сейчас в комментарии и предприниматели-бизнесмены, кто уже пострадал от эмбарго или ну, вот предчувствует, что пострадает, тоже напишите. YouTube будет заблокирован, если не будет следовать закону, сказал сенатор Клишес для РИА новостей. Напоминаю, ранее YouTube заблокировал каналы государственных телекомпаний. Ну, взял и заблокировал. Мне кажется, YouTube ни хрена не понимает, что государственный канал-то у людей езди посмотреть, телек, там, кабельные и так далее, а вот альтернативные точки зрения, если YouTube будет заблокирован, людям будет взять откуда. Мне кажется, что если YouTube не восстановит государственные каналы, то он будет заблокирован, к сожалению. Вот. Поэтому, если вы меня слышите, товарищи из YouTube, восстановите нахрен эти каналы. Друзья мои, кто сейчас здесь со мной, я сейчас расскажу, на мои телеграм-каналы, на Рутуб, на Дзен, на ВК подпишитесь, потому что если, не дай боже, YouTube заблокируют, мы не должны потерять с вами связь. Обязательно подпишитесь, и своих родственников подпишитесь, и своих партнеров подпишите. В общем, я буду постоянно вам говорить, пока аудитория на моем телеграм-канале оперштаб Игорь Рыбаков не достигнет 2 миллиона. Ну почему здесь на ютубе 2 миллиона, а на оперштаб Игорь Рыбаков пока еще только 300 тысяч? Ну почему? Новый пакет санкций от ЕС пока без особых подробностей, но, тем не менее, подтверждены запреты, о которых говорили ранее. Первое. На поставки в Россию дорогих автомобилей и предметов роскоши. Во! Роллс-Ройсов больше не будет в Россию поставляться. На закупку некоторых видов стали и металлопродукции. Не сможем больше стали отправлять. На инвестиции в нефтегазовую отрасль. Это очень ответственное оборудование и много оборудования в России не имеется у отечественных производителей, поэтому это будет большой удар. На присвоение кредитных рейтингов российских банков. Ага, вот это вот полная херня, понимаете, сами присвоим, блядь, что надо. А толку-то, если финансовая система России, она изолирована теперь от западной системы, а рейтинги это только тогда нужны, когда ты ну как бы в одной системе, поэтому это ерунда. В общем, смотрите, чего в этом пакете пока нет, так это нефтяного эмбарго, по примеру, американского подхода. То есть Европа лавирует и пытается найти все-таки какие-то походные маневры, чтобы газ или, может быть, нефть да, покупать в России, да, и я очень надеюсь, что хотя бы это останется. Особо отмечу сейчас то, что обсуждает Америка, эмбарго на доступ к международным морским путям вот это уже очень серьезно, то есть это фактически военно-экономическая блокада. На самом деле, по такому количеству санкций, которые есть, мы уже все рекорды мира обновили. А так как нет статистики, как может выживать страна при таком размере санкций, но нет статистики, то мы и не знаем. А когда мы не знаем, мы расслаблены. Как будет, так и будет. Единственное, к чему мы сейчас должны готовиться, это ко всему. В Москве и в Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию. Свобода, ребят. Антиваксеры могут расслабиться, вы можете спокойно кашлять в очереди на людей, приближаться к ним вот просто вот близко так, да, и ничего вам за это не будет, вас не арестует, Дело в том, что чипирование отменяется, Понимаете, чипов не завезли, поэтому чипирование отменяется. Свобода. Мы знали, что когда-то мы дойдем до вот этого состояния, и вот оно наступило, поэтому я вам хочу сказать следующее. Давайте будем размножать хорошее, давайте будем всеми силами вместе размножать хорошее, тогда плохому место просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум, я в огне,